Здравствуйте, с вами Петров Александр, канал Сады Вселенной. Сегодня мы поговорим о самобесплодных растениях. Вы наверняка знаете, что вишня, яблоня, груша, слива очень часто требуют растения опылитель. Поэтому говорят, что сажать нужно две вишни, а лучше три, две разных яблони, две черешни, две сливы, причем не одного сорта, а это должны быть разные сорта, потому что у растений есть специальный механизм, который предохраняет. Их от опыления собственной пыльцой. Даже если у вас сидит 10 яблонь-антоновка, ни одна из них не опылится, если рядом не будет сидеть другой сорт, например, белый налив. Он опылит все 10 антоновок, а они опылят его. Либо у вас, либо в пределах досягаемости пчел метров 20-30 должен сидеть другой сорт, чтобы было опыление. А, Но ну, как быть, если дерево на участке одно, например, вот вишня, она вот сидит на этом участке, она одна. А, можно привить несколько сортов в крону. Это очень хороший выход, особенно на небольших участках, где места мало, и посадить по два дерева разных сортов очень сложно, просто из-за того, что нехватка пространства, территории. А, привили две веточки разных сортов, лучше две, потому что вишня капризна копылителя. Возможно, вы читали, что вишня Владимирская для нее лучшими сортами опылителями являются там Любская или Шубинка и так далее то есть вишня она не просто требует любого опылителя другой сорт вишни а еще и некоторые вот конкретные сорта ну вот здесь сорт Апухтинская это улучшенная Любская скажем так этот сорт э, вполне вкусен хорошо урожая но сам по себе себя не опыляет самый бесплоден э, в него сделаны в крому две прививки, но пока они зацветут. Что делать? В ряде случаев э, я слышу от знакомых такие фразы, что типа вишня цветет, но ничего не дает. Или там груша у меня цветет, но плодов у нее очень мало. Это значит, что ей просто не хватает опылителя. Чаще всего такое происходит у вишен. Есть очень хороший и простой способ подвесить в кром букет. Делается это очень просто. С любых цветущих вишен срезаем веточку, Которая будет наверняка другого сорта, чем ваша вишня Лучше всего, если у вас у соседей, ваших знакомых, друзей по поселку или просто даже в городе Вы срежете веточки с цветами с разных деревьев Наверняка они будут разных сортов Берем, нарезали несколько таких веточек и поставили в бутылочку с водой Вот таким образом. Можно налить воды побольше, поменьше, сколько вам нравится, хоть полную бутылочку, без разницы. Задача, чтобы основание веточки было в воде, чтобы она как букет, как цветы в букете, спокойно стояла. В таком случае опыление вашей вишни гарантировано. Пчелам все равно брать пыльцу со срезанных вот этих веток или с исходных веток вишни, на которой этот букет будет сейчас повешен. Соответственно, они перенесут пыльцу на вот эти вот Цветы и завязывание вишен резко увеличится. То же самое можно сделать из черешни. Часто на крупные деревья я вешаю по две такие бутылочки в каждую по 3-4 ветки. Очень хорошо, очень удобно, здорово помогает. Бывает так, что вишни вроде бы два сорта. Разные сорта явно цветут они в разное время. Одна вишня. Еще только распускается, зацветает, а вторая уже отцвела, практически у нее опадают лепестки. Такие вишни переопыляются с большим трудом, и бывает, что вообще остаются обе без урожая. Если по соседям вишен нет, которые цветут в то же время, то, увы, остаемся мы без плодов. То же самое происходит со сливами. Итак, как подвесить бутылочку? Берем обычную садовую проволоку. Ту, которую обычно используют для подвязки различных лиан и прочих растений под горлышком бутылки очень удобно эту проволоку закрепить закрепляйте как следует особенно если вы наполняете бутылку целиком или там хотя бы наполовину потому что она будет тяжелая в кроне от ветра Ветви будут ходить ходуном и бутылкой вместе с ними. Поэтому закреплена она должна быть надежно, крепко. Вот она у нас висит на нашей садовой проволочке. Все здорово. Представим, что здесь две или три веточки. И помещаем их в крону, недалеко от основания какой-нибудь ветки. И вот так вот, свободной петлей. То есть петлей, которая заведомо шире, чем наша веточка, которая не образует перетяжки не повредит нашу ветвь, мы закрепляем, фиксируем букет. Вот и все. Теперь наша веточка готова к тому, чтобы опылить исходную вишню, на которой висит наш букет. Все очень хорошо, все очень здорово. Еще раз повторю, таких букетов желательно повесить в крону. Два. каждый из двух-трех веточек с разных деревьев. Повторюсь, так можно сделать и с вишней, и с черешней, и со сливой, и с яблоней, если они у вас обильно цветут, но не плодоносят. То есть опыления нет. Конечно, дня через три эти веточки завянут, но свое дело они сделают. Пчелы и другие опылители возьмут с них пыльцу и опылят ветви того дерева, в крону которого подвешены эти букеты. Произойдет опыление, завяжутся плоды. И дальше... Напомню на всякий случай, что у вишни есть две большие беды. Это манилиальный ожог в вишне. Про него есть отдельный ролик на канале, посмотрите, кто не знает. Когда начинают сохнуть через две недели после цветения ветки и отсыхают крупные ветви и целые стволы. И если вы поборолись, победили манилиальный ожог, птицы, которые клюют урожай, Где-то в конце июня-начале июля, ближе к созреванию ягод, нужно закрывать будет вишни сеткой от птиц. Если это сделать сейчас... Конечно, опыление произойдет, все нормально, но сквозь сетку прорастет очень много побегов. Вы потом сетку не снимете или снимете вместе с листьями. Поэтому дождитесь, когда уже будет близко к созреванию урожая, вишня начнет потихонечку приобретать свой цвет, характерный для каждого сорта. И тогда уже где-нибудь к началу июля, к концу июня, можно закрывать ее сеткой от птиц. Обязательно закрываем ее, подвязывая снизу как мешочек, как воздушный шарик, не опускаем вертикально прижимая камнями, это, как показала практика, ненадежный метод. Если сетка от птиц недостаточно сама по себе на одну вишню, вишня слишком большая для того, чтобы закрыть ее одной сеткой, а они продаются 2 на 5 метров, 2 на 10 метров размером, то сплетаются 2 или даже 3 сетки, обычно через 5 сантиметров. Через 5-10 сантиметров сплетаются две сетки. Я это делаю при помощи садовой проволоки. Просто соединяю две сетки последовательно и накрываю целиком дерево вишни, подвязывая снизу. Чтобы никакая птичка не залетела и не склевала ваш урожай. Вот собственно и все. С вами был Петров Александр и канал Сады Вселенной. Удачи вам!